Универсальный угломер конструкции Семенова предназначен для измерения углов инструмента и заготовок. Его конструкция включает подвижное основание с нанесенной основной градусной шкалой 130 градусов. Цена деления измерительной шкалы – 1 градус. На торце основания закреплена планка с контрольной плоскостью. Поверх основания расположена шкала нониуса, закрепленная на неподвижном секторе. Цена деления нониуса – 2 минуты. С обратной стороны имеется колесо точного перемещения и зубчатая рейка. Под измерительной шкалой имеется фиксатор блокировки перемещения. С помощью державки к сектору крепится угольник с возможностью перемещаться и фиксироваться в необходимом положении. К угольнику такой же державкой крепится линейка. Ее также можно перемещать и закреплять. При исходной сборке между линейкой и контрольной плоскостью возможно замерять углы от 0 до 50 градусов. Для измерения угла заготовки ее нужно плотно приложить одной грани к линейке и покрутив винт переместить контрольную плоскость в другой грани до получения полного контакта или равномерного просвета между ними. Затем нужно закрепить сектор с нониусом стопорным винтом и снять показания. По основной шкале получаем ровно 30 градусов. Минуты снимать нет необходимости. Принцип считывания углов аналогичен считыванию линейных величин. И представлен в видео нониус, «Считывание показаний» на нашем канале. Сдвинув линейку и опустив угольник, а то и вовсе заменив его на линейку, можно измерить углы от 50 до 140 градусов. Совместив ноль шкалы нониуса с нулем основной шкалы и подняв угольник до полного примыкания плоскости контрольной планки и линейки, зафиксировав это положение, нужно удалить линейку вместе с ее хомутом. Теперь можно производить измерения для углов от 140 до 230 градусов. Удалив угольник и державку, появится возможность измерять углы от 230 до 320 градусов. В пределах от 320 до 360 градусов углы померить невозможно из-за сектора, являющегося базой крепления всего угломера. По итогу угломер может измерять углы от 0 до 320 градусов. Как видим, 0 на основной шкале может принимать разные значения при различной конфигурации угломера, поэтому и отметки плюс-минус 50 градусов могут также принимать разные значения соответственно. Ну и конечно же линейка можно проверять на просвет прямолинейной поверхности, а угольником проверять углы в 90 градусов.